Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы разберем интрабаровые паттерны. <свят> Внутрибаровые паттерны это те паттерны, которые формируются внутри бара в реальном времени. Чем темнее оттенок ячейки, тем более несбалансированным является поток ордеров. Более светлые оттенки указывают на более сбалансированную торговлю. Аналогично ряд соседних ячеек одинакового цвета указывает на направленную торговлю. Если от ячейки к ячейке цвет резко меняется, то это указывает на баланс или нерешительность. Вы не увидите на рынке идеальных паттернов. Старайтесь подходить к ним с критической точки зрения. Не пытайтесь искать на что похожа та или иная структура на рынке. Избавьтесь от привязанности к тому, во что вы верите, и фокусируйтесь на объективной картине. Относительный баланс между бид-объемом и аск-объемом в каждой ячейке дает информацию о том, как развивалась торговля в контексте спроса и предложения. Если бид-объем и аск-объем практически равны, то это указывает на сбалансированную торговлю. Неравные значения указывают на направленную торговлю. Однако, как только неравенство достигает крайнего значения, это говорит о том, что пик спроса или предложения достигнут. Наблюдая за вышеописанными факторами, помните о том, где цена находится в текущий момент и откуда она пришла, то есть общий контекст. Например, когда вы стали свидетелем экстремального дисбаланса в ячейке, после значительного ценового движения или в его начале. Где находится в настоящее время цена? На границах долгосрочного рейнджа или внутри диапазона? От контекста рынка зависит все. По мере того, как цена двигается к очередным экстремумам, внутридневным максимумам или минимумам, дневным максимумам или минимумам, что при этом происходит с объемами бит и ask? Цель наблюдения за футпринтом заключается в том, чтобы определить, иссякает торговая активность или же наоборот увеличивается на тех или иных экстремальных ценовых уровнях. Числовые значения могут иметь как относительный смысл, так и абсолютный. Под относительным мы подразумеваем, как конкретное значение соотносится с его собственным значением ранее при формировании бара, а также соседними ячейками и барами. Абсолютные значения помогают оценить волатильность. Для каждого рынка характерны определенные абсолютные значения. Кроме того, они зависят от того таймфрейма, который вы рассматриваете. При оценке абсолютных значений объема следует учитывать время суток, определенные события, праздничная ли торговля, предэкспирационный это период или возможно выход новостей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. В следующем видео мы рассмотрим паттерны с узловыми точками объема в конце бара. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите в комментариях ваше мнение о внутрибаровых паттернах. Всем профитов и до встречи в следующих видео.